Это было, конечно же, в Одессе. Непримиримо враждовали две семьи, проживающие на одном из кварталов молдаванки. Никто толком не помнил, почему и когда это началось. Но старший из семьи Левандовских Мосей Исакович люто ненавидел всех из семьи Берковича. Когда Массей Исакович встречался на улице с главой Берковича Иосифом Яковлевичем и не хотел, как это чаще всего бывало переходить на другую сторону улицы, между ними вспыхивала яростная перепалка, содержащая нецензурные выражения на всех одесских языках и призывы к окружающим посмотреть на соперник. До драки обычно не доходило. Придя домой, возмущенный Беркович, брызгая слюной, говорил своей тощей жене Риве, «Я его когда-нибудь зарежу! Честное слово, сяду, но зарежу!» «Ой, кому это надо? Полный двор, тирот ливандовских, а ты в допре!» «Пусть идет на чужие руки!» – отвечала Рива, не отрываясь от кастрюли сковородок. Общим знакомым приходилось туго, лавируя между враждующими кланами. Когда же случалась неизбежная встреча, ну, например, в театре, то бескомпромиссный Беркович уходил с самых долгожданных гастролей и премьер. Только бы не разделять их с врагом. Более мягкий Левандовский, уведенный своей лепечущей половинкой едой в буфет, успокаивался только после пятого бутерброда с колбасой. Конечно, вы уже догадались, в одной из семей подрастала прелестная Джульетта Бела Беркович, а в другой уже окреп и возмужал Ромео, сеня Левандовский. Сеня только вернулся из армии, где ему досталось прослужить во флоте на Балтике целых три года. Крепкий, красивый и веселый парень вызывал интерес всех девчонок, еще и тем, что пел под гитару, кроме песен Высоцкого, и свои собственные. Он начал работать на том самом заводе Кинап, известном по анекдотам. По выходным он в компании друзей куролесил в парке Ильича. Однажды он с друзьями, расположившись на скамейке, горланил песню. Когда из его глотки вылетел очередной яркий петух, откуда-то с боковой аллеи появились румяные старшеклассницы. Одна из них, приподняв плечика и склонив на бок головку, ехидно улыбнулась и сказала «Каруза». При этом ее острые, торчащие, как пики, ресницы, очевидно, вонзились в на незащищенное сердце. «Это кто?» – спросил Сеня своего друга Димку-футболиста. «Белка Беркович, кто?» «Белка, Беркович!» Сеня застыл, глядя вслед удаляющимся хихикующим девчонкам. Не то, чтобы он не знал витиеватых высказываний своего отца о семействе Берковичей, но как-то уже очень это все не подходило к маленькой хрупкой принцессе. Весь оставшийся вечер Сеня провел в раздумьях, а ночью, конечно же, состоялась сцена на балконе. Знаете ли вы, как выглядят одесские дворики? Это что-то среднее между небольшим театром с его ложами, ярусами, галеркой и многопалубным пароходом. Выгнанная от бессонницы на балкон второго этажа стояла Белла, которая не осталась равнодушной ни к тихой мелодии, наигрываемой Сеней, ни к ее исполнителю. Ты знаешь, кто я? Сын Левандовского, большого папиного друга, ну и что? Не знаю. А я знаю. Мне все равно, что будут говорить и делать родители. Завтра в четыре в Аркадию. А потом была Аркадия, ланжерон, и Дача Ковалевского. Вся молдаванка шумела за эту пару. В неведении были погружены только враждующие кланы. Так прошло почти полгода. И в один прекрасный день Сеня изрек. «Белка, а давай поженимся? Страна большая. Уедем куда-нибудь, нас и не найдут». «А моя мама? Она же умрет!» «Ну хорошо, я буду говорить с твоим отцом. Это пустое дело. А вдруг я завтра буду у вас в семь вечера?» На другой день было не находила себе мест. Пол шестого она сказала родителям. Сегодня к вам придет мой парень. Мы хотим пожениться. Ой, вы только посмотрите на нее. Это вот этот гой Димка футболист собирается ко мне взять я? Возмущенно сказала Рива. Нет, мама, еще хуже. Это Сеня Левандовский. Ой, держите меня здесь и несите прямо на кладбище. Йося, Йося, иди послушай свою дочечку. Она сошла с ума на всю голову. Когда Йосю ввели в курс дела, началось такое. Что? Как? Да я его зарежу. Я убью их всех и станцую на их могиле. Я набью ему всю морду. Я спущу его с лестниц. Монолог продолжался ровно до семи вечера, пока в квартиру Берковичей не вошел Сеня Левандовский. Разъяренный Беркович накинулся на него со словами. «Да я сейчас...» но, повстречавшись взглядом с сыном своего врага, неизвестно почему хозяин дома замолчал и стал пристально рассматривать гостя. То ли потому, что Сеня напомнил ему о чем-то утраченном в его собственной юности, то ли от того, что широко раскрытые глаза парня излучали такой свет надежды, Иосиф Яковлевич как-то неожиданно сел на стул и вздохнул. Некоторое время все сидели в тишине. Наконец Беркович выдохнул. «А что ты сможешь вообще дать моей Белочке? Такую же голозадую жизнь, как твой отец дал твоей матери? Нет, нет и нет. Пойдешь ко мне в ювелирку, и это без разговоров. И еще, пока Мойша не придет ко мне с извинениями, ничего не будет». Как Сене удалось уговорить отца? назначенный день весь квартал ожидал примирения враждующих сторон. Читали Вандовских, вошла во двор, где жили Берковичи. Около подъезда их встретила растерянная рива и указала рукой на второй этаж. Масей Исаак жестом приказал Иде остаться и поднялся наверх. Женщины остались стоять напротив друг друга, Охваченные нервным оцепенением. Во дворе наступила тишина. Напряженно прислушивались соседи. Но из окон второго этажа не доносилось ни звука. Наконец раздался голос Берковича. «Риба, а где у нас ботка?» Женщины облегченно переглянулись и пошли наверх. По маленькому одесскому дворику разлился радостный шепоток, перемешанный с тихим смехом. В скорости сыграли свадьбу, а через некоторое время обе семьи, как и многие другие, уехали из Одессы. Старые Левандовские и Берковичи нашли свой покой в чужой земле. Сеня и Белла где-то в Калифорнии, у них трое детей, они счастливы и по-прежнему любят друг друга. А пронести любовь через время и пространство, согласитесь, что это талант».